Какие отношения может завести страх одиночества? Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня у нас приглашенный кость на площадке Елена Рагулина. Я с удовольствием ее представляю. Благодарю за то, что она согласилась со мной встретиться. Семейный психолог, консультант, мастер и тренер ПВС, рунолог. Очень интересная женщина, реализовавшая в своей жизни тему отношений, то есть такой сапожник в сапогах, mm -hmm. да, что на сегодняшний день в интернете не часто встречается. Предоставляю слово Елене. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте. Здравствуй, Елена. Очень рада и благодарна тебе за приглашение в очередной раз поговорить, пообщаться на ту тему, которая нам очень сильно откликается, и то, с чем мы работаем всегда. Но давай, чтобы у нас разговор был предметный, давай мы с тобой начнем распаковывать, да, вот этот вот страх одиночества угу. и к чему он вообще Тем. может привести, правда же? Да. Давай начнем с того, что что такое страх. Люди у нас привыкли, что вот то, что могу пощупать, то, что вижу глазами и верю, и то, что вот не могу пощупать. Не верит, uh -huh. да? Я всегда привожу такой пример, у нас сегодня есть вещи, которые мы не можем пощупать и увидеть глазами, это интернет, это связь телефонов, мы сейчас разговариваем с одной стороны в другую, часто uh -huh. это бесплатные какие-то мессенджеры, нету даже кабля у этого телефона, то есть через что проходит звук, через что появляется возможность коммуникации, это как раз тоже невидимые какие-то составляющие нашего мира, и если не оплатить интернет или телефон, то мы сразу видим, что связи нет. Yeah. Да? То есть как бы здесь эти моменты уже нам показывают. Вот страх, что-то такое из этой же области. Мы чувствуем эти чувства, они нам создают некомфортное состояние, но пощупать руками и увидеть глазами мы их в принципе не можем. Нужна осознанность, чтобы увидеть, что вот этот человек делает свои поступки из чувства страха. Uh -huh. да? Ну и страхи бывают разные. Я, например совсем недавно избавилась от страха высоты я живу в горах и когда я первый раз приехала к мужу мне казалось это, это ужасно смотреть вниз со скалы вот туда тебя тянет вот, ощущение что вот все внутренности поднимаются куда-то вверх и вот сейчас вот начнут это вылазить уже ощущение было сейчас я конечно проработала все сейчас спокойно на это смотрю то есть нету никакого дискомфорта когда-то у меня был в детстве страх темноты я спала со светом, пока однажды я не сказала своей учительнице об этом страхе. Она говорит, сейчас мы с тобой его проработаем. И на другое утро я проснулась от мысли, что я вчера потушила сама свет. То есть не нужно жить с этими страхами всю жизнь. Да. Нужно идти к специалисту, который сможет их убрать. И вот один из таких страхов, это страх одиночества, на который мы сегодня больше внимания уделим. Елен, давайте начнем с того, что такое страх, да? Что это такое? Ну, Елена, ты уже сказала про то, что это психологическое состояние, да, это чувство, которое мы испытываем. Но мы его наделяем слишком большой значимостью. Ну, то есть, когда мы говорим страх, нам это кажется что-то огромное, просто ну, превыше всего, да. А, Наша задача задать вопрос, от а чего именно ты боишься, и когда мы задаем такой конкретный вопрос, тогда человеку проще всего сказать, как ты сейчас э, привела пример. Я конкретно боялась высоты, да, там в горах, или там, я конкретно боялась э, темноты или там темной комнаты. То есть э, мы его когда вытаскиваем из состояния огромного такого э, вокруг нас то он на самом деле становится меньше. И самое главное, что с этим уже можно работать. Вот это уже можно убирать. Поэтому это психологическое состояние, понятно, человека, который испытывает целую гамму чувств. И если вы зададитесь вопросом и захотите посмотреть, какое эмоциональное состояние испытывает человек во время страха, то вы наберете там от 15 до 20 оттенков вот этого чувства, страх. И самое печальное, одно дело, когда мы, ну, просто боимся высоты, да, и это, честно говоря, и мелкий страх, ну, в масштабах Вселенной, как говорится. Это мелкий страх, который, ну, в принципе, мы можем жить на равнине и никогда не бывать в горах. Или там мы можем жить в одноэтажном доме и никогда не подниматься на 12-й, там, на 55-й этаж. Это то, что мы очень легко можем изменить, чем мы можем пользоваться в своей жизни, чтобы не сталкиваться с предметом своего страха. Но самое неприятное, это когда мы идем в отношения из состояния страха, страха одиночества. По сути, по праву рождения, по своей сути явления в этот мир, да, человек рождается в одиночестве и уходит в другой мир тоже в одиночестве, тогда одиночество должно быть естественным состоянием. И почему человек боится одиночества? Вот, Лен, как ты думаешь, почему человек может бояться именно вот такого одиночества? Но ну, я думаю, что опыт, возможно, что опыт прошлого воплощения, опыт в детстве, когда, может, мама ушла uh -huh. в магазин или на молочную кухню, ребенок остался один, проснулся, uh -huh. плачет, никто не приходит. То есть здесь можно получить это. Можно получить на примерах, да, то есть, когда мы видим, как наши там бабушки или мамы остаются на старости uh -huh. без своего супруга или наоборот отцы, дедушки. И им не хочется быть одному да, там или в одиночестве. И они в какой-то степени страдают. И мы можем видеть эти моменты. Можем сами почувствовать какую-то ситуацию страха, что где-то мы остались одни, некому было помочь. И вот э, этот страх тоже начинает э, влиять дальше mm -hmm. на нашу жизнь, пока его не проработаем. Да, абсолютно точно. И mm -hmm. вот как, э, как, как вообще понять, что «я боюсь э, остаться одна»? Потому что, знаешь, вот есть такие ситуации, когда женщина приходит, например, и говорит, я хочу там расстаться с этим человеком, там, расстаться с этим партнером. У нее дисгармоничные отношения, то есть просто полный трэш в отношениях. И она говорит, я хочу расстаться. Ну и приходит с таким запросом к психологу. Я спрашиваю, так зачем тебе психолог? Ну, расставайся, какие вопросы-то? Она говорит, нет, я боюсь. Боюсь остаться одна. То есть вот эти отношения, которые у нее есть, ее не устраивают. Она хочет уйти из этих отношений, но в то же время она не может из них уйти, потому что она боится остаться одна. И тогда отношения она начинает выстраивать из позиции, ну вот взять от другого человека тех чувств, которых не хватило. В себе в самой а, в идеале вот сейчас напомню да которые не распаковала. Да, которые не распаковал абсолютно точно ты подметила потому что изначально когда мы рождаемся у нас есть пять базовых чувств просто вот а с момента рождения это любовь это защищенность это безопасность это ценность и свобода все это у нас есть и наши родители нам помогают это раскрывать но Бывает так, что мама-папа ну, из, э, из своего воспитания, из своего э, мировоззрения э, раскрывают это не совсем удачным способом, да, ту же самую ценность или ту же самую э, свободу. И вот когда нам не хватает в детстве любви от наших близких, от мамы и папы, потому что одинаково мы должны напитаться этой любовью и от мамы и от папы. Папа дает ценность, свободу. Мама дает любовь, защищенность. Оба родителя дают безопасность. То есть вот эти вот моменты, они проявляются в нас. Но очень часто мои клиенты проваливаются в ситуации, где, когда вот этот вот страх одиночества исследуем, очень часто приходит история, либо мама оставила в детском саду и ушла, да, сказала, я скоро приду. Ребенок начинает рыдать, и там состояние брошенности, покинутости, состояние предательства, может быть, предательство близкого человека. Это самое страшное предательство. И там вот этот страх начинает формироваться, самый первый момент. Либо это детский сад, да, либо как вот там, ну, в давние времена еще были, там оставляли каким-то бабушкам, каким-то няням, ну вот людям, которые там, соседкам, которые изъявили готовность посидеть с ребенком. Оставила мама, и не сказ... ну, то есть ребенок маленький, он не понимает, насколько мама ушла. И вот там как раз начинает самые первые зачатки формироваться вот этот вот э, неполезный и очень губительный страх одиночества. Ну вот, собственно, отсюда все начинает раскрываться. А дальше идет момент. У меня даже сейчас идут образы. Ты прям сразу у меня погружаешься, да? Идут образы детства, Я, да, да, да. И я просто вот думала, что у меня проработано это все. А сейчас всплывают образы, которых я вот оставалась одна. Да. И помню это. То есть маленькая там мама ушла в магазин, причем там в другой комнате был прадедушка. И я такая, не знаю, год, года два, uh -huh. мне, наверное, было три, вот помню, прям это. обычные люди не помнят в этом возрасте, а я помню. Uh -huh. И я кричу: Мама, такая. Да, да. Прям действительно, да. Конечно, ребенок. Прям образ приходит. Сейчас. Угу. И ребенок там действительно э, испытывает очень сильные чувства, и он их не может э, ну, как это, отреагировать э, естественным образом. Ну, то есть э, ребенок плачет и все, да, плачет э, с тем, что он рыдает, у него все больше поднимается вот это, усугубляется вот это состояние страха, потому что он же не находит подтверждения, то есть мама не приходит. Он плачет, плачет, а мама-то все равно не приходит. Она приходит тогда, когда она решила. Вот, Поэтому тут, наоборот, этот страх идет по нарастающей. Вот эти детские истории, хотя очень много люди говорят, ой, ну надоело уже ходить в детство. Согласна, надоело. <laughs> Но так, так происходит, что программа нашей жизни формируется до 7 лет. Вот, вот все то, что нам заложили родители, да, то, что нам помогли раскрыть или не помогли раскрыть. Вот с этим мы идем. И из этого мы строим отношения. Если мне не хватило маминой любви, я буду искать люб вот эту вот мамину любовь в своем партнере. Если мне не хватило э чувства ценности, если мой папа не дал мне это чувство ценности, я буду добирать это через других людей, через своего партнера. И я буду тогда, смотри, как ведет себя человек, э начинает э, доказывать своему партнеру, что я ценная. Э, как это происходит? Я как будто бы начинаю доказывать, что моя профессия важная. Э, то, чтобы... Ну, я начинаю требовать или просить. Ну, вот посмотри, вот я здесь сделала... вот Уважение. То, да. Я как будто бы ну, прошу уважения вот, к тому, чем я занимаюсь. Но когда у меня... Иногда женщины требуют. Да. У меня такая девушка была, говорит, развелась, он не уважал мою профессию, и она учитель э, рисования. Не надо. То есть вот оттуда. Вот, откуда... смотри, и здесь момент да. какой. Не надо требовать от другого человека, чтобы он уважал там вашу профессию, которой вы занимаетесь. Потому что наша с тобой профессия сильно такая, знаешь, непонятная для многих людей. Ну вот для тех, кто не соприкасается. А да, для мужчин особенно. Да. И... Мы начинаем как будто бы, вот если бы я сейчас так делала, да, там я бы доказывала, вот у меня такие результаты у клиентов, вот так вот я, вот такие-то у меня столько-то дипломов, вот столько-то у меня там опыта, я там-то ездила и все такое. Но э, важно прежде всего не для другого человека, для самой себя, вот это состояние а самой, самой чувствовать свою внутреннюю ценность. И когда я ценная, я действую из этого состояния своей внутренней ценности. И мне не надо доказывать. Мой партнер видит это и прекрасно осознает. Он слышит это от других людей. Ему не надо, чтобы я ему что-то доказывала. Мы не соперники в отношениях. И вот когда мы не соперники, тогда мы из состояния целостности строим отношения. Он целостная личность, и я целостная личность. Каждый из нас допол дополняет, мы, мы не половинки, так скажем. Ну, мы же не мозг, чтобы быть половинками, Вот или как другое слово приводит. Но мы дополняем друг друга из состояния собственной целостности. То есть я делюсь тем, что есть у меня, мой партнер делится тем, что есть у него, в избытке. Не от состояния там, вот посмотри, какая я хорошая, я вот тебе приготовила ужин, похвали меня. Нет, мне не надо. Я просто приготовлю, потому что я хочу. Мне это приятно сделать для любимого человека. Вот и все. То есть вот, Да-да-да. Вот, угу. это, кстати, часто встречается, что я вот, например, тоже совсем недавно себя ловила на мысли, что мне вот было важно, что он скажет, как вкусно. Угу. А сейчас я беру, просто сама говорю, как вкусно сегодня получилось. И он такой, да. И вот я поняла вот это, проработала себе, да. А в какой-то момент я чувствовала, что я вот в этом ожидании в каком-то, что мне скажут, что uh -huh. вкусно. А муж мне всегда говорил, ну ты видишь, я все съел, uh -huh. <laughs> значит вкусно. А я где-то вот, где-то мне нужно было это подтверждение. И вот я думаю, что я не единственная такая. Но да? это, ну, да. сейчас я, конечно, проработала. Ну, смотри, ты говоришь все время про то, что я вот это проработала, я вот это проработала. Это про то, что а, проработка вот этого, да, как мы говорим, это же не цель, цель же не самой проработки, а цель поменять жизнь. Проработка именно для да. того, чтобы поменять улучшить качество своей жизни, качество да, отношений. По-другому воспринимаешь угу. жизнь. Мы еще хотели с тобой сегодня, наверное, да, наверное, сегодня хотели поговорить про то, в какие роли мы проваливаемся, да, когда мы чуть-чуть угу. из вот этого состояния, из-за страха одиночества, мы идем в те отношения, где. Нам некомфортно, где мы подстраиваемся, где э, женщина начинает, ну, как бы ломать себя, как будто бы ломает. Да, прыгать на задних лапах. Да-да-да, такая неприятность. Хотите сделать все-все-все, чтобы доказать, что я хорошая. Да. Особенно если с мамой не было взаимодействия, гармоничного в ага. детстве. Вот это вот тоже ярко просвечивается. Давай, Елена, на этом остановимся сейчас. Да? Как, какие вот роли в основном, да, когда э, негармонично, когда страх, uh -huh. лежит, какие роли он включает? Ну, во-первых, давай про ту роль, которой, которой мы стремимся. да, Это роль наших отношений мужчина и женщина. Мужчина целостный и женщина целостная. Да? Когда это некая такая норма, uh -huh. когда мы в гармонии. А, здесь баланс uh -huh. брать-давать. Здесь э, угу. женщина добровольно обменивается энергией со своим мужчиной, а не потому, что она должна. А она делает это, потому что угу. она выбирает этого мужчину. А вот когда другие... состояния Да, и состояние «хочу», и состояние наполненности, целостности, вот всего того, что мы говорили. И дальше есть две роли, в которые проваливается женщина. Причем эти две роли тоже имеют под собой по четыре разветвления, так скажем. Ну вот, допустим, знакомая роль мамочки. Встречались тебе такие девочки, женщины? Да, да, да. Мамочки. Это как... Хотят все на себя да. взять, все нести, все сделать. Ты поспи, я сама встану, все сделаю, mm -hmm. все куплю, заработаю. Да, тр -тр -тр -тр. да, да, вот да. Таком И, так... И тогда у нас получается, что э, в отношениях э, нарушается, естественно, баланс э, брать-давать. Здесь э, женщина больше отдает энергии, э, сил, денег, вот всего-всего. Мужчина в этой роли как, сы, как бы сыночек, как принимающий да, в этой позиции, и он, конечно, uh -huh. берет от своей женщины. И вот здесь такой момент, что они как бы, ну, мы не можем все время быть в одной и той же роли, да, мужчина тоже иногда там пытается прорваться другую роль а, в этой ситуации. Но, тем не менее, не всегда это получается. И вот, когда в позиции мамочки, то происходит такой момент, что а, мамочка-сын, то она контролирует мужа, ну, то есть, если она, допустим, зарабатывает деньги, она начинает его контролировать. Ты покушал? Да. Вот обез... А про шарфик? Про шарфик, вот эта вся история. А, не дает ему свободы. Ну, как для сына, да? вот прям, как будто вот все контролирует. Угу. Второй мой, а сын при этом, то есть если мужчина вот в этой роли как бы согласился с ней, он при этом может капризничать, требовать, э, предъявлять претензии, требовать внимания. Ну вот такая вот история. В этой же подроле есть такая э, история, когда, ну мы же не можем все время одну и ту же роль исполнять, мы как бы начинаем метаться. И здесь можно провалиться в роль мамочка-мамочка. Но ну, то есть, когда мужчина тоже начинает э, в роль мамочки заходить, обычно это бывает, когда дети есть, и они начинают как бы соревноваться друг с другом. Нет, я лучше знаю, что надо нашим детям, а нет, я лучше знаю, что надо нашим детям, а вот так вот я должна сделать. Ну то есть, э, вот эта история соревновательная такая, когда две мамочки начинают соревноваться. Потом опять проваливается в состояние, э, ну как бы... Мужчина в состоянии сыночка, а женщина в состоянии мамочки. И опять начинается вот эта вот история про то, что вот она ему дает тепло, любовь и ласку, да, а он требует и капризничать. Ну, либо вот начинает соперничать. Потому что э, мы не можем каждый раз ну, жить в одной и той же роли. Мы все время что-то пытаемся, мы интуитивно пытаемся вырваться из этой роли, встать на другую. Еще женщины потом обижаются, да. я ему всю себя отдала, а он мне вот что. И чаще всего э, Вселенная дает вот этот э, баланс, mm -hmm. в котором женщина должна получить по своей карме э, как раз не то, что да. нужно, потому что она не ту роль играет. Да. То есть иногда нужна эта роль, иногда, когда нужно мужчину поддержать, нужно сказать, ты сможешь, я в тебя верю, у тебя получится. Но это нужен какой-то маленький такой вкрапление такой. Не постоянно заваливаться, да. То есть есть женщины, которые заваливаются, вот свекровь у меня она завалилась uh -huh. в состоянии мамочка-мамочка, ее маленькому сыночку уже 46 годиков, а она все еще заботится о нем, как о маленьком. Uh -huh. Она даже э, ночь может провести в госпитале, э, утром приехать в 5 утра домой, поспать 2 часа, и в 7 она уже встает, ей нужно идти в ее домик, готовить маленькому кушать. То есть вот это вот заглючило, так заглючило. Называется. А он только протесты, только все не так, все не так, старается прямо отродить ей жизнь, вот прям словами своими. И она не понимает, почему. Ну, это, то есть, никак ей уже не объяснить. Ну, 83 года уже не объяснить. Конечно, Я конечно. Не Но это просто непройденная сепарация от родителей. И здесь родители тоже не отделились от своих детей, а это же в норме. Мы должны отделяться от своих детей в свое время. Вовремя, не 80 лет, конечно. Но здесь, конечно, тут другая да, немножко да, да. история. Вовремя вытолкнуть из гнезда, да. потому что он столстеет и не полетит. Да, точно-точно, хорошая метафора. Смотри, еще момент, вот, про который мы сейчас говорим, да, про мамочку. Вот ты сказала про то, что оказывать поддержку мужчине. Но ведь я могу оказывать мужчине своему мужчине поддержку не из состояния мамочки, а из состояния женщины, наполненной, целостной, свободной, uh -huh. и давать поддержку, любовь и внимание своему мужчине из этого состояния. Не потому, что я он у меня маленький, он у меня не маленький, он у меня взрослый, зрелый и самостоятельный. Я могу просто сказать, слушай, а классно, ты же умеешь это, у тебя в твоем опыте это есть, значит, и сейчас у тебя это получится. То есть я горжусь тобой. Ну, это так и есть, да, как вот сегодня я сказала мужу, говорю, я горжусь тобой, ты гордишься мной, это нормально. Такой момент. Еще одна роль, угу. а, тоже очень знакомая роль а, роль, а, когда женщина проваливается в состояние дочки, девочки, маленькой малышки. А, здесь а, дочка с папой получается, да, а мужчина в роли папы. Чаще всего это браки, где мужчина старше. Я вот здесь прям хочу свой пример mm -hmm. привести, потому что у меня муж, муж тоже старше, и первый самый момент, когда я заходила в эти отношения, я тоже искала папу. Ну, то есть тот момент, когда я не, я не добрала от своего папы, да, там, любви, заботы, внимания и ценности. И мне нужен был мужчина, который старше, мудрее, взрослее, там, по опыту, по жизни, все. В эти отношения сначала я именно так зашла. Но потом я начала работать, когда над собой, я осознала, что это не, не полезная история, это тоже гиперконтроль, это тоже состояние, когда ну, там, ты там, отчитываешься и всякие такие вещи, и тогда это тебе вселенная не дает денег <laughs> в эти моменты. Как, ну, детям же не нужны деньги из, состоя из, этого, да. Да, из этого состояния. И тогда а, вот... Дочка, когда с папой, то там тоже нарушен баланс брать-давать. Там женщина берет больше, Мужчина отдает больше, да, женщина берет. Ну, то есть, когда мы знаем эти истории, когда купи мне шубку, купи мне вот это, женщина выпрашивает, как бы просит, ну, вот в состоянии, знаешь, протянутой руки. Вот, а если папочка разрешит, то вот я это угу. сделаю. Если папочка разрешит, то вот, значит, я туда схожу. Если папочка разрешит, я вот начну там свой бизнес. А нифига там бизнес и не получится, потому что ты ждешь все время разрешения от кого-то. И тогда там тоже м -м, женщина mm -hmm. проваливается в такое состояние беспомощности, детскую позицию, и, в общем, ничего хорошего в этом тоже нет. Закрываются потоки изобилия. Абсолютно точно. Они э, всегда закрываются в той или иной э, роли. Только в состоянии целостности, ценности, свободы, защищенности, безопасности, когда мы полностью наполнены всеми этими базовыми чувствами и раскрываем их, вот тогда поток изобилия выстраивается в нужном направлении. То есть мы принимаем от Вселенной все то, что она нам дает. Ну, для кого-то может быть это кажется странным, но по сути оно так и есть. Да, у многих принятия тоже закрыто. Uh -huh. Я вот сейчас э, поздравляю с днем рождения э, своих подписчиков uh -huh. на моей страничке. И очень часто мне пишут, ничего мне не надо. Uh -huh. Кто-то не отвечает. То есть это люди, у которых закрыто вот это вот э, принятие. Yeah. И они э, закрывают его вот на таком маленьком моменте. Вселенная говорит, ну ладно, хорошо. И не дает ничего uh -huh. больше. Ну раз тебе ничего не надо. И, и они тогда получается отдают, отдают, да, а получать закрыли сами себе закрывают. То есть uh -huh. вот этим отказом, uh -huh. да, там казалось бы там книжка, да, электронная, ну даже если не будет времени читать, ну просто прими, да. Да. Uh -huh. И все, вселенная видит. Этот человек принимающий, все, ему можно еще что-то благодавать. То есть по большому счету люди в это, как я всегда говорю. Куклы в руках судьбы, да, то есть люди, окружающие нас, все события, которые с нами происходят, судьба управляет этими людьми и дает возможность нам э, пройти этот uh -huh. лог, принять или не принять. Uh -huh. Это тоже, кстати, э, тоже из состояния маленького ребенка, инфантильности, и все, вселенная закрывает, не хочешь, не ну хочешь, да. ты прав. Uh -huh. ну, и все. Было бы предложено, как говорится. Да-да-да. И это тоже, кстати, тут вопрос тоже у меня напрашивается, да, тут часто даже угу. девушки мне задают, ну что, нельзя просто так быть счастливой? вот просто захотеть мужчину, и чтобы вот он встретился, пришел в вашу жизнь, и чтобы сразу хороший, и чтобы сразу все как душа в душу. Угу. И вот, вот нельзя разве, и вот когда вот начинаешь вот это вот все разбираться, думаешь, у -у -у -у. можно? Подожди, Лен, давай разберемся, можно? Но смотри, угу. женщина хочет. Какого мужчину? Чтобы был хороший, чтобы цветы дарил, что мам... еще мамой называл. да чтобы да В да. компании не скучно да. И к футболу равнодушен. Там не, а к футболу равнодушен, да-да. Смотри, да, да, как он вот это как Кстати, да. тоже такой стереотип. Как правило, он хочется, У -у -у. чтобы это был ну, типа принц на белом коне. Ну, пусть будет на белом Мерседесе, да. да. То есть он должен хорошо да. зарабатывать, выглядеть хорошо, да. быть здоровым, да? да, то есть, чтобы потомство было да. полноценное, иметь свой дом, ну, квартиру как минимум, да, ну, то есть, чтобы угу. было куда прийти женщине? И тогда вопрос угу. вот такой мужчина, подарки да, цветы. Да, подарки, цветы, вот такой мужчина заботливый, внимательный. А какая женщина ему должна соответствовать? Вот какую женщину выберет вот такой мужчина? Вопрос. Прокаченную. Прокачанную, конечно. Прокаченную, которая осознает свою ценность. Да. Которая свободна, которая не ждет, что он похвалит ее борщ. Да. Она и так знает, что он вкусный. Она и так самодостаточно. Которая знает, что ее работа ценная и важная. Не важно, что муж думает. Да. да вот как у меня муж говорит: "Ты, ты вообще фигнёй занимаешься, угу. твоя астрология". Угу. Я говорю, не вопрос, <смех> не вопрос. <смех> мне, говорю, вот как бы не совсем важно твое мнение. Поэтому, да? Как бы Я это принимаю по умолчанию, как пусть думает так, мне даже так выгоднее. Мне тогда не надо ему зарплату показывать. <смех> <смех> ну, наша зарплата, это же наша зарплата. Да, mm -hmm. да, да, да. То есть я вы, вы, вы, выигрываю в, в его точке зрения. Да. И поэтому для того, чтобы привлечь в свою жизнь вот такого мужчину, нужно быть такой женщиной, да? целостной, ценной. Потому что когда я говорю о том, что... Вот самый банальный такой пример, очень простой. Когда ты записываешься на маникюр да, и едешь к своему мастеру, сначала тебе мужчина говорит, «Нафига тебе маникюр, ты дома сидишь, работаешь». А ты говоришь просто «Надо». Просто надо. И все. И дальше уже это принимается как естественное э, твое состояние. То есть тебе надо, ты вот собираешься, едешь, планируешь, выстраиваешь свой график жизни так, как да. надо тебе. Вот и все. Да-да-да. Не поддаешься манипуляции. Да. Потому что это, по большому счету манипуляция. Не трать деньги, зачем тебе, как мой первый муж говорил. Да ты без одежды красивая. Это вообще классная Это маска. обычная манипуляция. Да-да-да. И поэтому не надо покупать шуму, угу. колечко. Угу. Э, э, там, машину, квартиру, ничего не надо, она и так красивая. Да. Зачем? Да? То есть это такая манипуляция. Я думаю, что многие мужчины так... И Но смотри, именно... И на сегодняшний день... А, ага, э... прости, пожалуйста, именно да. из страха одиночества женщина соглашается вот на такое отношение к себе. Да. Соглашусь. Угу. Соглашусь. И когда уже осознаешь свою ценность, свою свободу, Думаешь, зачем мне такой мужчина? Угу. Я буду отдавать, отдавать, отдавать, а мне ничего, мне, мне такое неинтересно. Да. И так... Есть, все. И тогда я выбираю того мужчину, которого я выбираю, и который выбирает меня, да, не тот, который бегает по сторонам, смотрит, ой, а где бы ему еще перехватить кусочек, а вот именно тот, который меня выбирает, и которого я выбираю. И состояние наполненности, целостности, э и вот внутренней гармонии когда я готова делиться из изобилия, а не из недостатка, схватить, прижать к себе и быть для него мамочкой и показывать, какая я заботливая, чтобы он только был рядом. Такое есть. Да, и вот, кстати, вот эти вот э, ощущения страхов, они загоняют женщин вот в это сожительство, угу. да, там. Э, где-то меня исправляют, э, э, где-то говорят, это гражданский брак, где-то говорят, гражданский это все таки росписью. Да. В общем, сожительство, которое без росписи, неофициальное. То есть женщины вот за какого-нибудь уцепиться, угу. и, а потом начинаются проблемы. И с этими проблемами нужно снова идти к специалисту, который поможет эти проблемы урегулировать. Да. Угу. По-другому невозможно. Когда мне задают вопрос, а можно самой? Я говорю, ну Можно можно самой там читать книги, смотреть видео на Ютубе, чего-то пытаться, там, какие-то да. упражнения делать. Но, беспол... но бесполезно это делать, если вы работаете в одного, если вы это делаете сами с собой. Вам нужен наставник, вам нужен проводитель специалист, который. Можно вас делать но вот у меня. Угу. У меня, например, ушло 27 лет на самостоятельное исследование, и потом я поняла, что все-таки нужны мастера и хорошие мастера. Да. То есть даже на одних книжках не вырастешь, не это. А нужен мастер, который тебя просто проведет по короткой дорожке. И, ну, женщины, вот, ко мне, которые приходят, там, даже если в 40 пришли, представьте, 27 лет и вести это исследование, ну, к 67 они будут уже специалисты, они уже могут сами построить себе. Угу. Свои отношения. Если хотят быстрее, то нужен обязательно мастер-специалист, который уже прошел этот путь, уже реализовался, уже знает, как помочь другим людям провести по этому пути. Да. Ну, Елен, скажи, мы с тобой на все вопросы так плюс-минус ответили или еще какие-то есть у нас? Передается ли страх э, по наследству? Угу. Но здесь, знаешь, могу сказать какую историю. Тут двойной такой смысл в этом вопросе. Бывает страх, который мы впитали на генетическом уровне. То есть, например, страх больших денег. Откуда у нас генетически угу. этот страх может быть? так логически да, подумать, страх э, от, от своего достатка, дохода, это когда э, по всей стране проходила волна раскулачивания, да? когда всем у всех отнять, да. все поделить. И очень многие семьи у нас на генетическом уровне вот это впитали. И поэтому иногда бизнес не идет, потому что э, вот этот генетический страх сидит очень глубоко. Если, если мы, например, говорим про страх одиночества и страх, вот, который толкает женщину на деструктивные отношения, на отношения с тираном, с абьюзером, да, с человеком, который будет ее угнетать, то здесь тоже можно сказать, что нужно посмотреть в родовую историю. Я сейчас сторонник все-таки более глубоко заходить, да, потому что наше подсознание позволяет, дает такую возможность зайти на уровень, генетический, на уровень исторический, на уровень э, родовой истории. Ну, тебе это тоже знакомо, ты тоже понимаешь, что очень легко а. из родовой истории вытащить эти сюжеты. Вот. То есть иногда этот страх может сидеть достаточно глубоко. И тогда с этим нужно М -м. работать, конечно. А самостоятельно человек с этим не проработает. Да. Да, самостоятельно не проработает. Хорошо. Хорошо. Елен, благодарю за такие интересные, очень полезные э, моменты, которые помогают прям вот раскрыть что-то в голове, э, какие-то шаблоны поменять, да, которые в головах у людей сидят. И давайте сейчас вы скажете, как с вами связаться, как можно попасть к вам в работу. Очень просто. Я надеюсь, что под этим видео будут ссылки на мои социальные да, сети. Будут Меня можно найти и в Телеграм, и в ВКонтакте, и в Нельзяграме на российской территории тоже можно. Вот. Поэтому мои аккаунты очень э, легкие для запоминания. Елен, нижнее подчеркивание, Рагулина по фамилии. Меня легко найти. Ну и угу. всегда я открыта на диагностических консультаций. Каждый понедельник я веду запись на бесплатную диагностическую консультацию, вот, где можно прийти, разобрать свой какой-то вопрос. Я дам определенные ответы и выстроится некий план действий для того, чтобы решать эту проблему или задачу. Вот. Но это не просто про поговорить, это для тех людей, которые готовы меняться. Это не для любопытства, это для угу. тех, кто готов что-то делать со своей жизнью менять, которые готовы достигать да, каких-то целей. Да. И расскажите, пожалуйста, в каких темах вы а, основных работаете, да, то есть кроме отношений мужчина-женщина, у вас еще есть отношения с родителями, с детьми. Да. Вот это я подробнее. большей частью работаю, конечно, в отношения детско-родительские, но я люблю очень работать с подростками, поэтому вот эта вот подростковая история, когда родители не могут справиться уже со своими взрослеющими детьми, момент сепарации от родителей, как детско-родительские со своими детьми, да, так и со своими родителями. Потому что очень много непроработанных а, проблем в отношениях со своими родителями. А, то есть мы не сепарировались от них, мы по-прежнему начинаем цепляться, там, реагировать на мамины какие-то высказывания, реагировать на папины недовольства и прочее, прочее. То есть а, выйти из уровня маленькой девочки с детской позиции стать а, взрослой самостоятельной. То есть вот эти вот истории, а, это тоже сюда. Ну, работающий немного с психосоматикой, но не позиционирую это как очень открыто, хотя у меня есть очень такие серьезные проработки с серьезными заболеваниями. Результаты. Но не афиширую, так скажем, это уж так, для своих, как говорится. Угу. И сепарация тоже, она очень сильно влияет и на финансовое положение. Да. Тела. Давайте немножко об этом да? Расскажите немножко. Ну, сепарация, смотри, она вообще влияет на все сферы нашей жизни, в том числе и на отношения. Раз уж мы говорим, да, про отношения мужчины и женщины. Если мы не сепарировались от своей mm -hmm. мамы, то, соответственно, наша мама будет влезать в наши отношения с партнером, будет и я буду зависима от отношений, ну, от маминого мнения. Если мы не сепарировались от своих mm -hmm. родителей, мы не можем а, зачать ребенка банальная история но как бы банальное объяснение но тем не менее я с этими историями тоже работаю у меня даже есть уже несколько беременностей uh -huh. когда вот мы работали с сепарацией а, и девочки вот сейчас две у меня вынашивают одна уже родила ну в общем вот такие истории это все про сепарацию ну прежде всего от мамы конечно Казалось бы, да, мы не можем пощупать это в голове, да? не можем увидеть глазами, да. а как оно сильно влияет на наш физический план, Абсолютно. на наш успех в жизни в и в отношениях, и в финансах, и в реализации как мама. Угу. Это очень сильные вещи, и очень важно, что мы об этом говорим. Елена, благодарю. Очень. За сегодняшнюю встречу. У меня тоже несколько инсайтов было, несмотря на то, что как бы я сама работаю uh -huh. в, в теме отношений мужчины и женщины и с родом и с сепарациями. Но сегодня у меня были какие-то супер инсайты. Благодарю. благодарю Я думаю, что это не последняя наша встреча. Мы выберем еще какую-то uh -huh. тему и обязательно встретимся и снова поговорим о какой-то вот такой полезной-полезной теме. Спасибо. Ну что, я тогда Все, тоже прощаюсь. Спасибо. Остаемся на связи. Хорошего вечера. Да, хорошего вечера. Угу. Да, вы, дорогие мои, подписывайтесь на мой канал. У нас будет много новых интервью со специалистами э, в разных темах. И э, нажимайте на колокольчик, чтобы как только выходит новое видео, вы сразу были оповещены. Увидимся. Жду, жду еще ваши комментарии, ваши мысли. Тоже э, буду благодарна. Пишите ваши моменты, которые вас волнуют, темы, которые вам хотелось бы увидеть в видео на моем канале. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.